Всем привет! Начинаю я небольшой обзор, ну как небольшой, наверное это будет большой На несколько серий, ни одна, ни две, и ни три и не четыре будет Вот, обзор игры Call of Bot. Вот, то есть это трехмерная обучающая стратегическая игра Призвана обучить навыкам программирования в игровой форме об этой игре я слышал давно, но все, руки не доходили. Пока как-то э, один из подписчиков в комментарии не написал, мол, вот же есть еще такие игры, и в частности Сибот. бот Но я решил сначала колобот пройти э, упражнения как минимум и какие-то задания. Возможно миссию. Вот, ну а потом, потом, потом перейти к Сиботу. Так вот, <coughs> это у нас игра и цель этой игры колонизировать планету. Поэтому так и называется игра. Колобот. Колонизай. из бот Вот. То есть колонизация с помощью ботов. Ну, ну, ну, ну. То есть... То есть что-то есть. Я буду проходить упражнения. Вот они. Еще ни одно не пройдено. И по всем этим подпунктам. Их семь. И в каждом пункте есть подзадания. Вот сегодня я думаю пройдем а, вот эти все семь заданий, вот а, в которых мы научимся что мы научимся. Ну убьем всех пауков, дальше прикажем буду поменять батарею, потом потом потом возьмем кусок титановой руды отнесем его к преобразователю, дальше с помощью радара найдем титановую руду, дальше оснастим батареи всех стрелков крылатых дальше с помощью радара найдем и убьем всех муравьев и э, сделаем так чтобы не, пауки от нас не смогли э, убегать то есть я так понимаю в целом мы научимся э, управлять ботом то есть в самом простом виде чтобы он ездил стрелял искал и носил рудук вот поэтому если вам лень проходить все эти упражнения, можете включать мои видео и на фоне, или в полуха, или просто смотреть, и смотреть, как выполняется управление. Вот, я хочу, надеюсь, я пройду все эти упражнения, то есть время позволит, так как желательно обычно проходить все, чтобы полностью понимать, что, какие возможности в игре есть. Поэтому, я думаю, нужно пройти все. Потому что, вот, дальше у нас классы. Если мы сразу начнем классы делать, то, я думаю, много чего будет непонятного. Вот, ну, меньше разговоров. Давайте приступим к делу. Итак, первое задание. Пауки. Убить трех пауков с помощью небольшой программы. Начинаем. И сейчас, сейчас мы их убьем. Так, вот он я. Я так понимаю, блин, а где все остальные? Чё я тут сам? Бот какой то пауки, какая-то фигня, радар. А где, а где, наверное, корабль где-то там на орбите? А, хорошо. Так, это я правую кнопку мыши зажимаю и кручу. Окей. Так, взять или бросить... Ч ⁇ тут? Инструк... О, инструкция для миссии. F1. Нажимаем F1 и сейчас узнаем, что нам надо делать. Итак, напишите небольшую программу, чтобы убить три паука. Три паука. Ну, наверное, трех пауков. Это у нас справка. Отлично. Отлично, Эйм. А это что, помощь программирования? Ага, вот. То есть здесь, вот, программирование. Язык сибот. Uh, язык c очень близок к структуре синтаксиса языков C++ и Java. Это хорошо, есть специальные функции, инструкции. Так, что у нас тут? If есть, for, while, do, continue, return, size of. Ого. В принципе, функций немало. Ладно. Так, F1. F1, так, нам надо убить Трех пауков. Так, для того чтобы запрограммировать, это я сейчас сделаю. Вы должны точно шаг за шагом рассказать боту о том, что он должен сделать для того, чтобы убить трех пауков. Так, хорошо. Нам понадобится следующая инструкция. Эй, направляет пушку прямо, Окей. Okay. Turn, turn. Выполняет поворот на указанный угол, заданный в скобках, в градусах. Например, turn 90 повернет на 90 влево. А, uh, turn минус 90, на 90 градусов вправо. Ага. Положительное влево, отрицательное вправо. 190 развернет бота. Хорошо, F1 стреляет из орудия. Число в скобках указывает продолжительность выстрела. В большинстве случаев выстрел продолжается одну секунду. Так, и вот программа, которая Так, выделять можно. Сейчас попробуем скопировать. Контроль c Теперь вы должны сами костить эту программу, хорошо? Вот выделяем бота, и вот у нас программка уже есть Spider 1 Контроль V, о, oh, контроль V работает. Ito, oh, это хорошо, смотрите. Редактор у нас меняется. Давайте сдвинем вот так. Ну для того, чтобы видеть, да, чтобы было удобно программировать. Итак, вот у нас... Эй, эй, эй, эй, ты где? Блин, где наш бот? Вот он. А как на нем центрироваться? Ладно, не будем пока никак. Так, вот наш бот, надо убить трех пауков. ему устанавливает пушку. Прямо фая стреляет. И дальше поворачиваемся на 90. Это влево. Поворот, стреляем. И у нас, по-моему, вот еще вот здесь где-то был паук. А где он? Вот он. Вот он. Вот он. Ага, вот. Я понял, стрельнули, значит нам надо повернуть его на 180. Давайте напишем turn 180 и файл так, а что я тут заметил? О, смотрите, тут идет даже подсказка по функциям. Вот файл я убираю и здесь внизу, ну кликнем. Ух ты, очень неплохая, судя по всему, что я успел уже заметить, очень неплохая справка. И походу это даже навигация, вот подчеркнутые слова, значит можно перейти, то есть ссылка да, на справку. Ну давайте <клёк> стрелок перейдет. А ага, колесный стрелок, об, э, оборудованный пушкой, который стреляет огненными шарами. та да та та та Чтобы запрограммировать передвижение, используйте следующие команды. Move, Turn, Moto и Motor, Go, To. Угу. Угу. Ну, ладно, это, это, я думаю, все, мы постепенно пройдем. Итак, мы запрограммировали бота. Блин, а где все? Почему не, ну Ну, это ж нельзя так... Все улетели, бросили. А где корабль, который вот это все привез? Наверное, высадили меня здесь И типа крутись как хочешь На тебе бота и программируй Ну ладно, что делать Итак, окей Теперь вот экзампл Вот наша, да, и вот я запустил Выполнить программу Стрельнул на 90, стрельнул на 180 Стрельнул, отлично Ура, миссия пройдена Салюты, все дела Блин, чувак, зачем ты снял Этот скафандр так, ладно. Снял, да и снял. Есть, первая миссия выполните. Дальше. Прикажите боту поменять батарею ближайшего крылатого стрелка. Угу, тут есть еще крылатые стрелки. Так. Ой-ой-ой-ой. Вот это он, наверное, да? Летающий... А, вот, летающий стрелок. Так, нажимаем F1. F1. Запрограммируйте бота-сборщика поменять батарею крылатого стрелка. После этого крылатый стрелок сможет убивать... Пауков. Крылатый стрелок уже запрограммирован. Он начнет выполнять свою работу, как только получит новую батарею. Хорошо, что мы тут нового узнаем? Узнаем команду Grab. Берет все, что лежит перед ботом. Drop. Сбрасывает все, что бот несет перед собой. Turn. Turn. Мы уже встречались с этой инструкцией. Хорошо. Давайте посмотрим на начало. Нужно подобрать пустую батарею. Повернуться влево на 90 градусов. А, и бросить пустую батарею. И так далее Хорошо, кстати, что это за example Ага, здесь в example пример программы Так, не смотрим, не смотрим, вот так, так нечестно. Так, значит, как добавить плюс ага, добавляем программу, да Вот, эй-эй-эй-эй до... Так, что нам надо сделать Граб, взять то, что перед ботом Хорошо, я так понимаю, красненьким Это севшая батарея Граб. Не, граб. Вот. Дальше повернуться на 90. Турн. Влево он, получается, повернется. Дальше дроп. Бросить. Дроп. Дальше, дальше. Нам надо развернуться на 180. Ага. 180. Дальше. Граб взять эту батарею, дальше повернуться получается на минус 90 в обратную сторону минус 90 и дроп дроп и сбросить батарею окей okay. так, запускаем <coughs> взял ах ты тупая железяка вот так вот, наверное. А как обратно это все? Пере, пере этот... Вернуться в начало. Хорошо. Неправильно. Неправильно сделали. Давайте еще раз. Вот он развернулся. О, все, полетел. Так, а что у нас еще тут за функции? Камера. Камера. А, меняет камера. Опа, мы внутри. Круто. Так, а где этот стрелок? Куда он полетел? Пауковали. Так, вот у нас есть еще мини-карта. И вот мы видим паука. Паука, сборщик, радар. О, это я, оказывается. Ага, хорошо. Миссия пройдена. Отлично. Дальше. Возьмите кусок титановой руды и отнесите его к преобразователю. Да, легко. Итак. Я так понимаю, вон там лежит, это руда. Странно как-то лежит, все вокруг синее, а руда какая-то серая, такой неестественного формы, да. Это, наверное, дождь идет из руды, оно все падает. Короче, F1, что нам надо сделать? Напишите программу, которая берет кусок титановой руды и сбрасывает ее на пре преобразователь, чтобы выплавить титановый слиток. Опа. Так, о, Move. Нужна новая инструкция Move. <с 365> <monitoring> Итак, приказывает боту идти вперед Расстояние задается в скобках, в метрах Move 10, перемещает бота на 10 метров вперед Move минус 1, перемещает бота на 1 метр назад hmm, Так, так, так, так Титановая руда лежит в 20 метрах от бота Преобразователь расположен в 10 метрах перед ботом После того, как бот сбросить титановую руду на преобразователь, не забывайте отвести его назад. Например, мув минус 2.5, чтобы преобразователь смог приступить к выполнению своей работы. Но он же не перед ботом преобразователя, а за ботом. Ну да ладно. Итак, значит, было сказано 20 метров до него. Это нам 20 проехать, а тут 10. Получается 30, да? Ладно, давайте напишем программу. Программу, программу. Move. Нам надо проехать 20 метров. Есть, дальше. Граб. Взяли. Дальше развернуться. 180. Дальше, судя по всему, надо 30 проехать метров. Вот так вот. Правильно? 20 туда, 10 туда. Окей. Потом дроп. Сбросить. Это мы развернулись. Поехали, поехали. Ага, вот. Приехали сюда, сбросили. Ага, и надо обратно отъехать. Му. Минус 3. Пусть будет. <кх> Хорошо, запускаем. И поехал. Чик, чик. Едет обратно. Сейчас он привезет. И у нас все будет чики-пики. Да, все нормально. Красавчик. Ну, я, конечно, красавчик. Это тупая железяка, а я ее программирую. Угу. Миссия выполнена. Ага, понятно. Я так понимаю, здесь есть ресурсы, нужно это все добывать э, и все такое. Итак, следующее. С помощью работа отыщите титановую руду и отнесите ее к преобразователю. Да, как два пальца. Так, титановая руда, но ну, я, я ее не вижу. Да елки, что ж ты, неудобно как-то крутить. Так, ладно. Нажимаем F1. Помощь по миссии. Так, возьмите кусок титановой руды. Точно размещение которого неизвестно. Чтобы его найти, используйте радар бота. Как вы, программы, написанные в на предыдущих упражнениях, были полностью слепыми. Если бы титановая руда, батареи или пауки находились бы в другом месте, бот не смог бы их найти. Понятное дело. Так, радар представляет собой глаза бота. С помощью радара можно замечать вокруг себя различные объекты. Например, инструкция радар Titanium or Ну, давайте скопируем это. Ctrl-C. Возвратит информацию в ближайшем куске титановой руды. Тем не менее, нам необходимо где-нибудь сохранить информацию. Логично. Ага. Понятно. То есть мы сейчас познакомимся с функцией радар. Дальше. Создадим переменную. Вот object item. После этого мы должны ввести информацию, возвращенную инструкция радар, в эту переменную ага, item равно радар титаниум ор. Переменная item или item содержит различные виды информации: позицию, ориентацию, высоту и т.д. и т.п. Чтобы узнать размещение куска титановой руды, напишите item.position После этого мы используем инструкцию go to, чтобы переместить бота в эту позицию. Вот Трака, go to, окей, uh, окей, okay. okay. это я скопирую, где наш бот, быстро, быстро, программу пишем, есть, так, ну а что это у нас есть, это у нас найдет титан, Припоедет к нему, возьмет, я так понимаю, надо еще найти, как-то приехать к этому, к преобразователю, Ага, а, вот, да. После этого вы должны найти преобразователь и поместить информацию о преобразователе в переменной item. Ага, окей. О, а давайте, давайте, давайте, or вот так вот создадим. Оре. Оре. И еще object. Co конвертер вроде был да мы сразу найдем и конвертера да <coughs> давайте кон назовем чтобы короче было кон так дальше это взяли потом go to con.position а здесь а все правильно потом приехали типа дроп и, и, а, И дальше нам move надо отъехать от преобразователя на минус 3. <coughs> ну, давайте запустим. Кстати, что там еще можно делать? я тут заметил новый. Открыть... О, давайте сохраним. Давайте сохраним. Это у нас какая... А, блин. Уэссон, ну, один точно. А как он? Давайте 4. 4 сделаем. Вот, сохранить. Я так понимаю, можно открыть. Давайте откроем. Вроде то же самое Короче, запускаем Давай-давай, друг, едь Давай включим камеру Едет-едет Жалко, здесь нельзя ускорить Ну, по крайней мере, я не вижу, как Выполнить Выполнить ну, Как выполнить? Она уже выполняется Написано, стоп Изменить Так, ну, я тут создал две переменные Давайте посмотрим нашу программу Опа, чаш, что это такое? А, это у нас... Это типа отладочная информация выводится, только как-то, походу, она не сильно удобно и выводится. Так, ладно. М -м, ладно, походу, как-то отлаживаться можно, да? Ну, я думаю, об этом все мы узнаем Погоди, А что это? Это уровень энергии, а это уровень брони. Ага. Инструкции, справка об выбранном объекте. Отлично, миссия выбрана. Уху, цветы, салюты. Хотя салют могли бы не сжечь, кислорода мало, <coughs> наверное. Итак, следующая миссия. Сносите батареи всех крылатых стрелков. Хорошо. Что там? Ого, сколько их? Откуда они берутся? Где корабль, который это все привозит? Где, ну где это все? Понятное дело, это же игра, скажите вы. Ну, блин. Л, логика. Ладно. Так. А, что нам? F1. Осносите крылатых стрелков батареями, чтобы они начали... смогли начать уничтожать муравьев. Хорошо. Что тут мы новое узнаем? Это радары я знаю уже. Ага, батарею Power Cell. Ну, окей. А, цикл появляется. While. Бесконечный цикл. Я ищу батарею, еду к ней, беру ее, ищу стрелка, еду к нему и отдаю ему. Понятно. Поня контроль С, Контроль В. Так, а тут И там надо. Ну И там походу все тот же объект. Объект И там наверное, давайте сохраним, блин, а я опять... Это у нас 1.4, наверное, 1.5 будет. Пусть будет, да? Чтобы потом не искать эти, в справках, эти все куски кода. Пусть будет. Так, давайте запустим. Так, ищи, давайте откроем наш код. О, оно еще подсвечивает, что оно сейчас делает. Эй, эй, эй, друг. <coughs> Дроп. Да. Смотрите. GoTo едет к позиции, берет его, Go to к стрелку. Я так понимаю, ищет ближайшего. Вот эта рода находит ближайшего. И все такое. Понятно. Так, там Есть позишены. А если я клацаю. Не клацается. Эй, эй ты ч? Эй, что это такое? Откуда взрыв? что это? Вы вышло из-под контроля. Наша миссия. Эй, какой энергии? Чё вы творите? Ладно. Надеюсь, ну, наверное, здесь не будет такой миссии, но было бы неплохо, чтобы я нашел а, какой-нибудь корабль неизвестный. Вот. А там какие-то коконы... Вот, а эти коконы начали просыпаться, оттуда что-то вылазить. Ну, если кто смотрел чужие, то поймет о чем я. Так, ладно, ого, е я в окружении пауков, срочно надо что-то делать. было бы неплохо найти, да, так, какой-то миссии это. Итак, в предыдущем мы познакомились с циклом. Сейчас я вижу новое дирекшн. Убейте несколько пауков, чья точная позиция вам неизвестна. Чтобы их найти, используйте радар бота. Хорошо, так, найдите ближайшего паука с помощью инструкции Radar Alien Spider, давайте, ск... а хотя не, давайте, я скопирую. Как мы делали это сетановый рудой? Но не идите к пауку, бот будет уничтожен до того, как дойдете, а просто обойдите паука. Что значит обойдите? Инструкция Direction, Direction Item Position высчитывает угол вращения, чтобы бот мог прицелиться. Чтобы точно прицелиться по пауку, просто напишите. Давайте я лучше вот это скопирую. А, так, так, так. После этого стреляйте инструкция файл. Еще вы можете использовать цикл while true, чтобы не запускать программу для каждого паука, как мы это делали в предыдущем. Хорошо. А, в цикле, да, наверное, это сделаем. Давайте плюсик, плюсик. В хиле true. Терн. Надо и там объявить. Object. Item. <coughs> Дальше. Дальше. что нам надо? Item равно. Radar. Блин, а как там было? Radar F1. О, oh, F1 тут Alien Spider, да. Radar. Alien. Спайдер. Это мы, типа, нашли паука. Повернулись к нему. И стрельнули. Fire 1. Давайте я сохраню. 1,6. Вроде вроде бы все. Ну, давайте запустим. Угу. Давай, давай, вали их, вали их. А что не горят? Ползают. Отлично. Миссия выполнена. Ну, Отлично Так, и у нас О, у нас осталось последний миссис 7 Научитесь управлять ботом так Чтобы паук не смог убежать Ах, они еще и убегают ну, Хорошо, сейчас мы, сейчас мы это сделаем Итак, нажимаем F1 <коспорядок> Передвигайтесь к паукам Которые находятся за пределами досякаемости ваших орудий Программа будет выглядеть, как и предыдущая, но перед тем, как вы будете стрелять, используйте инструкцию Move, чтобы подойти достаточно близко. Хорошо, давайте я скопирую это. Итак, вопрос в том, как близко должен подойти бот к пауку. Инструкция Distance рассчитывает расстояние между двумя позициями. В этом случае мы должны узнать расстояние между ботами и целью. Позиция цели задается инструкцией Item Position. Позиция бота задается position. Расстояние между, ботом, между ботами целью задается Distance, Position, Item, Position. Дальность полета огненного шара из пушки 40 метров. Чтобы подойти достаточно близко, должен, бот должен пройти вперед и минус 40 метров. Ага, это ну, не доходя 40 метров до паука. Вот это будет сделано с помощью этой строки. Хорошо. Итак, просто вставьте в программу эту строку перед инструкцией файла. Ну, давайте. Видите, как полезно сохранять. Так, это у нас вот этот урок. Открыть. Терн повернули. По идее, по поворачиваться... Ну да, надо. <coughs> да, это мы нашли ближайшего паука. Нашли, потом к нему повернулись. И потом поехали. Не доезжая 40 метров, останавливаемся и стреляем. Хорошо, давайте сохраним. Окей. Okay. Поехали. Вали их. Давай, давай. 40 метров. Стреляй, красавчик. Блин, повернулся. Едет дальше. Итого у нас тут еще два паука. Этот помер. Ну да, ищет ближайшего, как я и говорил. Так, энергии что-то у нас маловато. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Так, так. Блин, они так дымят, как будто там солярки у них внутри. Солярка они... Они не знают, что там еще у них. Миссия выполнена. Отлично. Окей, эй, эй, эй. Стоп. Эээ... Мы прошли вот ну думаю на сегодня все так вот это мы прошли в следующем видео уроке мы наверное все уже не пройдем по идее тут задание уже будет посложнее. а уже 27 минут идет запись поэтому я думаю в следующем уроке мы пройдем попробуем 4 пройти а потом три остальных но в любом случае я думаю у меня получится пройти все упражнения Поэтому всем спасибо за внимание, подписываемся, комментируем, предлагаем, может быть кто-то еще знает о каких-то вот подобных играх для программистов, на которые можно было бы сделать обзорчик, даже не то, что обзорчик немного вот так вот поиграть, то пишите. Поэтому всем спасибо за внимание, всем пока.